Всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко и сегодня выходит новый бой на ставке туристов 4 персонажа. Сейчас у меня команда без ученого, потому что я не прошел сегодня ученого. Да, и время позднее сегодня. Этот видосик я пишу в час ночи, потому что у меня днем не будет времени записать его. Так... Ну команда вот такая ребята я думаю купить честно эти чем думаю сделать вот так вот взять э, не змеиный посох а зубастый меч вот так вот думаю будет пизже. а здесь клан пока что оставлю и идем на ставку 300 ребята потому что там больше дают рейтинга я сейчас играю на рейтинг я сейчас не буду тупить я буду играть на рейтинг возможно этот бой будет долгий на час, в принципе, так. Я вижу, противник не очень сильный попался, потому что... Видите, у него четыре демона, поэтому он и не сильный. Как вы думаете, кто у него ходит последний? Я не знаю, пацаны. Кто угодно может ходить последний у него. Ну, мне кажется, что посмотрите смотрите. перс по-любому уходит, Или второй, или третий. Змеиный посох у него, смотрю. Какая-то команда у него... Ну, рапска, я бы сказал. Ладно, не буду доставать, потому что, мне кажется, меня забурит там. Он переход дает. Отлично. Переход пошел. Э, на смены с ним играть. О, он минки тратит. Хорошо. На этой карте мины лучше в конце тратить, ребята. Э, не сразу. В конце они будут нужнее, чем в начале. Пока что карта у него тонула. О, щелоханулся, походу. Чувак, значит, что я буду делать сейчас, ребята? Он переход дал. Мне потратить палку, что ли? Или ранец взять? Давайте я сейчас возьму ранец. Да, ребята, у меня как-то все медленно сейчас идет игра, потому что у меня подлагивает, поэтому сейчас я. Я, наверное, кину паука ему, чтобы он сильно не выебывался. То мало ли сейчас персходит, а этот у него еще. И он меня вынесет. Ну, вот видите, он на пауке, а теперь он хуйчу сделает. Кидает заземлитель. Порт. Порт всрал впустую, считай. А, ну, и короче, меня ставит под вынос. С пауком он не прыгает. Я переход давать не буду, ребята. Или все-таки дать. А, переход я могу дать, в принципе, позволительно. Потому что у меня сейчас еще два перехода будет. Я не хочу этого перса терять, потому что мне очень важно этот перс. У меня он атакерский, тем более так. Тут заземлитель... Мне придется как-то обойти. Ой, там еще эта хуйня, которую демон оставляет. Я хочу сейчас с кувалду дарить этого Виктора, потому что он сейчас не ходит. И ходит он не скоро еще. Поэтому сейчас я его бью с кувалдой. И попытаюсь я к нему встать, сейчас, потому что. А, не, не получилось. Ладно. Я этих перцев двух на урон убью. Роботы по-любому будут топить этого. Султана. Вот еще можно тоже на урон попробовать. Вообще карта, карта на урон, ребята. И команда у него такая. Просто легко поддается игре на урон, поэтому я его спокойно могу сейчас на урон убить. Демонов очень легко убить на урон, ребята, потому что роботы и демоны... Ой, роботы против демонов, они вообще тащат спокойно. Именно током-током они бьют здорово, поэтому я током смогу убить его. Вот появился у меня вынос. Вынос мог вынести Султана, ребята. Я научился пользоваться... Короче, потом покажу... Наверное, сниму отдельный ролик даже по этому поводу. А, тут, в принципе, у меня... Нет, как я могу сейчас вынести, ребята? Я думаю, то, что я вынесу все равно его. Я балку поставил на удачу, но я думаю, что я смогу вынести его э, с вакуума. Надеюсь, я смогу вынести его. Потому что я балку, ну, немножко, может быть, криво поставил, но я думаю, что я смогу вынести. Да, я смог, отлично. Ой, блядь, не смог. Пацаны, почти получилось. Я в шоке. Ладно, я зато сменку выманиваю с него, я не буду расстраиваться, потому что я не сильно это потратил на этот вынос. Он дает переход-хода, а на этой карте это важно. На такой карте переходы. С него выманивать. Да, кстати, что хотел сказать вам еще. Я научился выносить с помощью ружья. Поэтому я сниму, наверное, отдельный ролик. Как правильно выносить ружья, потому что, ну, многие игроки, вот я знаю по себе то что многие игроки неправильно выносят ружья и короче я решил записать видосик чтобы научились правильно выносить ружья там даже ружье не обязательно иметь там а он вообще какой-то тупой сейчас ходит как раз этот перс у меня потом ходит у него Виктор Виктор нет он сдался вообще Виктор Горбатенко отлично идем дальше пять минут я снимаю видосик уже поэтому я постараюсь снять на час и посмотрим за час наши итоги. Ну этот бой я выложу, смотрите, вот сегодня у нас понедельник, 4 января, час ночи, а этот ролик я выложу в среду, как обещал, по средам, по пятницам я э, снимаю бои, ну вот в среду выложу, в пятницу наверное не будет видосика, потому что, потому что в среду я выложу его. Да, смотрите, прикол этот сильный соперник опался нам бодя какой-то. Он по-любому задрот. По-любому сильный соперник, поэтому сейчас будет очень трудный бой, ребят. Ну, просто очень трудный бой. Вот ночью все бои трудные. Все чисто бои. Тут на урон даже некого бить. Смотрите, вот когда роботы, то на урон очень трудно играть против роботов, поэтому их нужно тормозить будет больше, чем на урон. Против роботов я тут никого на урон не выиграю. Просто-напросто вот у него слабый перс, такой самый слабый перс, наверное... Дима, Дима слабый перс, я поэтому сейчас буду травить Диму. Я Диму на урон убью, скорее всего. Потому что Дима, он травится. Ну, хоть у него защита от яда тоже есть какая-то там. Он с меня, короче, хочет выманить балку, ребята. Я не знаю, с какой стороны он поставил атомку, либо стой, либо стой. Поэтому я сейчас поставлю поле. Потому что он мог и стой, и с той стороны поставить атом, атомку, короче. Поэтому я с обоих сторон прикроюсь сразу перчаткой. И иду травить. Травить буду сейчас... Сначала этого чувака, потому что придется мне все-таки, с ним на урон поиграть сначала, а потом уже на выносы будем играть. Так, ну, вот, короче, как-то так. В принципе, тут реально убить любого персона на урон, ребята, любого. Вопрос в том, насколько это будет долго-долго. Потому что чем больше на урон бьешь, тем быстрее карта уходит. Так, он атомку ставил, видите, вот я угадал, атомку ставил там, с той стороны. Поэтому я правильно все рассчитал. Сейчас могу, в принципе, на смену поиграть с ним. Я не знаю, на что с ним играть, ребята, тут очень затруднительная ситуация, тут хрен поймешь, как играть правильно с ним. Потому что по-любому сейчас карту придется сдать до конца, по-любому он не сдастся. Вот, вообще-то сейчас мне, вот у меня рейтинг большой, и мне сейчас сложнее стало... Убивать рейтинг, потому что у меня очень долгие бои, ребят. Подбор почти что равный идет, поэтому сейчас бои для меня трудные стали. Ну, в принципе, я справляюсь, ребята. Я кидаю газовую, потому что у меня защита от яда есть полностью. Полностью защита, защита от яда. Попытаюсь убить этого перца на урон. Хоть он и волк, он переход дает. Он хоть черный волк, но все равно его реально убить на урон. Черный волк не такой страстный даже на урон, ребята. Он меня... Он замораживает меня. Он всех замораживает. Смотрите, у меня сейчас ходит Артем, Нет, он уходит, как раз таки. Ладно. Раз ты меня замораживаешь, то я тебя тоже буду замораживать, чувак. Он решил замораживать моих персов всех, поэтому... Я тоже буду замораживать. Хотя, по идее, я мог сейчас передать ход там и так далее. С вакуумки, ребята. Вот это я прочитал. Вот это я сильно ошибся, ребята, то, что он будет с вакуумки пытаться носить Я не подумал об этом. Я тупо думаю о чем-то другом. Я же вижу, что у меня перс под вакуумкой. Я не, просто, знаете, я думаю? Я не считаю ходы, э, когда вакуумка открывается. Я, ну, я точно считаю, но сейчас почему-то видео пишу, я забыл, то что открывается вакуумка. И у меня, получается, сейчас я персов сразу в, в сухую, ребята, просто-напросто в сухую перса. А Егор у меня такой перс, ну знаете, на урон. Он хорошо таравит, поэтому без этого перса... А, он лох, он лох, он неправильно, короче кидает вакуумку и ставит балл, потому что там не так нужно ставить ее. Я вам говорю, сниму отдельный видосик, как правильно вносить вакуумные, вакуумные гранаты с помощью ружья. Отдельный видосик, потому что сейчас объяснять нет смысла. А, тут два дроида, ребята. Дроид я убираю с помощью вот этой херни. Она очень полезная штука, ребята. А, я вообще планирую сейчас очень часто видосики писать, ребята, по, по Вормиксу. У меня в планах столько, что... Вы охуяйте, наверное. Сколько у меня в планах. Поэтому видео будет выходить чуть ли... чуть ли не по два видео в день. А даже не по три, может быть, даже. Поэтому у меня сейчас... Это вообще в планах видео писать. Мне это вообще прикольно. Даже нравится немножко. На видосе, блять, я... Нового говорю, поэтому мне это прикалывает. все комментирую. Так. Газовую я поставил, в принципе. Переход нам дал один. Он решил на урон бить этого перса, у меня... Он слабый очень, такой слабый перс. Знаете, что я подумал еще? То, что можно будет еще Это... Разобрать блок, который... Отнимает по 10 хп. И собрать... Который блок, блок регенющий. Потому что... Потому что многие собрали его уже, я думаю, этот блок будет поп попизже немножко, чем... Старый блок наш. Хотя они примерно одинаковые, ребят. Ну, с помощью блока и того, и того можно, да, делать крутые вещи. Тот блок помогает даже на выносы, бывает, который наш, который, помимо, здесь хп, он даже на выносы иногда работает. А тот блок не дает противнику убить нас на хп. Поэтому у них у обоих есть преимущества. Но я смотрю, как-то... Белый блок выбирает бл больше людей, поэтому я его, наверное, соберу скоро. А, что еще? А, сейчас буду убивать этого... Вадима на урон. У него, видите, осталось 400 хп. Он меня ставит под вакуум. Видите, не под вакуум, а под краю мину. А я сейчас всего сам вынесу. Блин, я вот не знаю, ребята, у меня есть вариант, то что... Нет, знаете, пока что я не буду ничего делать. Сейчас у меня, короче, кран чуть упал вниз. Это случайно так получилось. Я не буду ничего сейчас делать ему. Я могу, мог бы вынести его вот так вот с помощью этой хуйни. Но... Не хочу, ребята, потому что у него и так мало ХП, и я его лучше на урон убью. И балка у меня всего лишь одна осталась, поэтому сейчас я убираю из-под выноса. Охуенно убрал, пацаны. Охуенно просто убрал я. Просто и идеально убрал. Опять моя ошибка, блядь, пацаны. Но это везение, блядь. Это не, не более чем как везение. Тупая, блядь, игра, ребята. Он замороженным придется ему переход дать еще один. Это тоже радует меня. Угу. Еще ранец. И ком попался снежный. Вот это, вот это блядь. Это пиздец просто, пацаны. Придется мне сейчас что делать? Придется мне сейчас выносить его а, с помощью балки гравимина. Ой, и вакуумки. Это может не вынесет меня. Чувак, может, может быть он не вынесет, пацаны. Может быть он и не вынесет. Я, в принципе, так на это рассчитываю сильно, что... yes, yes, он не вынес. Переход. У меня первый переход, ребята. У него уже один переход остался. Вот видите, как я экономлю... Переходы. Ну, это не всегда, как кстати, надо экономить переходы, не всегда. Иногда важно их потратить, даже все. Ситуации бывают разные, ребята, поэтому... Вот, я могу сейчас кинуть газовую ему снова. А кто у него сейчас... Ход... Подождите, у него сейчас ходит скоро... короче, я кидаю паука этому персу. все таки я решил его вынести... Сейчас скажу как... Блять, постоянно путаю временную и, и вакуумку. Вакуумка плюс пи, это балка. Все-таки я решил вынести его так. Но... Что-то я все-таки, наверное, пожалею об этом, что я это так поношу. Но все-таки я решил просто показать вам, хочу вынос. А у меня сейчас Артем ходит, да? Артем как-то как таки ходит. Тогда знаете, что я делаю? Я сейчас... Надо с него балки выманивать тоже. А. Я сейчас кидаю блокиратор, чтобы он ничего не делал. Кидаю блок. Лучше все-таки сейчас он ходит. Вадим ходит, пускай он блок рушит, короче, пускай Вадим ходит. Я точно знаю это. Или Вадим, или Роман. Роман ходит потом. Ходит Вадим. Ну, Роман тоже пускай рушит блок. Блядь, пацаны, сейчас очень. Очень много таких моментов в Ormix сейчас. Не успеваешь все. Все, не успеваешь продумать, так вот очень трудно все обдумать, так вот. все-таки все хочется и то сделать, и, и, и другое сделать, короче. Не знаю, о чем тут думать даже. Я все-таки поставил под вынос, ребята. Я не знаю, что делать сейчас: либо выносить, либо газу кидать. Я кидаю газу, потому что знаете почему? А, потому что я его скинул с паука сейчас. <laughs> Нет. Я потому что хочу с него переход выманить. Хотя он все равно не даст его, я знаю. Но пускай у него туда туда первится. А у меня кто ходит. А, он блок сломал, да? А, ладно, еще могу кинуть сейчас еще одну. Нет. Кидать смысла нету, потому что у него, смотрите, вот этот перс, который у меня стоит под... Роб вот этот робот, и я его вообще почти не трогал даже, поэтому блок я тратить не буду. Этот перс я буду топить по-любому. Боди, Боди, самый сильный перс остался у него. Потому что всех я перцев на урон пью. Я не знаю, почему я на урон играю, пацаны. Я раньше на вынос так играл охуенно, сейчас я чуть-чуть на урон начал играть. Я всегда на урон тащу все бои. Да, он пытается меня с вакуумки вынести, он даже... А кто у меня потом ходит? У меня потом ходит Данил. Он, смотрите, он тратит минусы, все. вот это, это для него плохо будет, ребята. Он в будущем ничего не сможет сделать мне. Без минд игра вообще трудная. Хоть он даже если и вынесет, он не долетит, перс просто, не, не долетит, ребята. Я в этом просто уверен, что не долетит, он останется где-то на кактусе. Смотрите, прикол. Я так думаю, ребята. Там посмотрим. Ну, может быть, повезет опять. Ну, там расстояние большое, ребята, Но ну, нереально. Блять, вынес. Ладно, ладно. Я ошибся, ребята. Я ошибся. Ладно, как мне сейчас его теперь утопить? Он мне дал вынос, я должен дать в ответку вынос. Даже, может быть, даже без трата смогу, ребята. Может быть, без трата смогу. В принципе, это реально. Так, ставлю минку, охранник. И что теперь? Ладно, я убиваю Романа на урон. А что это было? А, фух, я хожу. Думал, не хожу уже. Так, у него остается два перса. Вадима, я не знаю, он сейчас не будет поддаваться им. Он сейчас будет им крысить, ребята. По-любому будет крысить. Он не отдаст последнего перса, я вам отвечаю. Я, в принципе, теперь думаю, что он не такой сильный игрок, как кажется. Вот игроки есть и сильнее, чем он, поверьте. Он неправильно играет просто как-то. Ну, в смысле, у него ходы какие-то непродуманные немножко иногда некоторые. Кинуть газовый ему, а у меня нет газовый, ребята, у меня газовый нет. Это я точно помню, что у меня нет газовый. А это очень плохо. И плюс еще его дроид стоит, поэтому придется мне сейчас тратить экстренный переход. Все-таки я думаю, ребята, кинуть паука Боде, потому что я все равно буду с ним на выносы играть. Выносить его буду. И не нужно, чтобы у меня им первый выносил. Поэтому сейчас я кину, наверное, ему паучка. А, либо можно его на урон все-таки бить. Ну, на урон тоже вариант как бить его. Потому что тоже слабый перст такой. А, блин, наверное, надо было паука кидать, ребята. Надо было паука кидать. Надо было паука кидать. Я на урон не убью его по-любому. Я вам базарю просто, пацаны. Потому что зря я так сделал. Вот это моя ошибка. И смотрите, я не видел то, что там вода внизу еще. Вот это я лоханулся, пацаны. А, да, да, пацаны, я сейчас переход даю. Это я базарю точно. Потому что у меня есть идея, как его вынести. Тут вот видите, нету. А, еще. Точнее, земля не ушла под воду, поэтому там кусочек был, я встал на него. Так, ну и теперь у меня есть все мины, у меня есть ледяная мина. И надеюсь, что то что мне не, мне должно повезти, ребята. Потому что там он может, по идее, даже остаться на краю где-нибудь. У меня же есть ледяная мина, да. У меня есть ледяная мина, поэтому все, я тебе сточу. Ну, даже могу и попытаться того вынести, ребята. Ой, блядь. Вот тут сейчас может остаться на краю. Это я просто хорошо попал в фугаска, ребята. Некоторые игроки просто неправильно стреляют в фугаска. Надо еще уметь стрелять в фугаска, правильно, ребята. У меня еще и блок есть один. Чувак, я писала да, все. Ну, в принципе, какие-то противники не такие сильные подаются, ребята. Сейчас два противника попались, но они не очень сильные какие-то. Я нормально с ними сыграл, так. Я, в принципе, без не почти играть привык. В последнее время меня очень, кто редко сливает, ребята Ну как, сливают, конечно, сливают Да, я не спорю. Но из-за того, что у меня нет настроения, наверное, какого-нибудь там и так и так далее У меня сейчас настроение есть, поэтому я сейчас буду без поражения играть Я отвечаю, базар вам Я особо даже много, как бы, не это Не задрочу Потому что Ну я не могу долго играть, пацаны У меня балки нет, поэтому сейчас Я, короче, да, а, не, у меня две балки, откуда? Откуда, пацаны? Я же вроде тратил их Откуда, пацаны, у меня две балки? Я в шоке, блять я думал, то что у меня вообще балки-то нету. А, у меня две балки, это пиздец, пацаны. Ну, я должен вынести тут, я должен просто. Если я не выношу, то все, а, У меня точно будет пизда тогда. Конечно, я не выношу. Конечно, блядь. Конечно, нахуй. Какого хуя, пацаны? Ну что это, блядь? Это что с Вормиксом такое происходит, пацаны? Ладно, это игра всего лишь, ребята. Ну, сейчас у меня утопик моего перса, он даже может быть сильненькими ударит на урон. По идее, он даже может им, ими добить. Что он будет делать, я пока не знаю. Вертолет у него есть. Не знаю, что он будет делать. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Я просто без понятия. Он может меня даже выиграть. У него есть шанс на победу, ребята. У него есть шанс выиграть меня. Вот, отвечаю. Сегодня, короче, играл с Голованским. Ой, не с Голованским, а с кем там, по-моему, блять. У него, блядь, один хп осталось. Вот это везение, блядь, пацаны. Я в шоке просто. И он меня добил потом с зелья, блядь. Он, это Главанский же как... Ой, не Главанский, если бы он такой крыса, блядь. Все их путаю, блядь, постоянно. А, ну, все, я переход до да, этого. У меня терять особо нечего, сейчас я... Или кинуть блок, или продолжать его уронить. Я продолжу его уронить, ребята. Потому что у меня трезубец. А, я могу даже его сейчас убить, по идее. Как мне его сейчас убить, ребята? У меня охранник есть. И у меня так вот балочку поставлю. По идее, должен я сюда добить его, ребят. Должен. Трезубец плюс балка. Раз у меня балка есть в конце, значит, почему бы и не воспользоваться ей? И... И, и опять везение. Опять везение, блядь. Ну ладно, это что, это что это? решает, пацаны? сейчас сожрет, это естественно, блядь. Это естественно сожрет. Хотя, может быть и нет. Если он, блядь, чувак, нормальный, то не сожрет. Потому что тут смысла уже нет юзать. А смысла вообще нет юзать, ребят, наверное. Сейчас вот, потому что... Ну, и так, и так проиграет. Я думаю, да, если только я там не потеряю соединение, или не запарю ход еще вот, еще хуже. Тут грех не выиграет, ребята, уже. Кстати, снимаю я не так уж и долго, 20 минут, ребята. А, ну все, он, короче, может, сейчас отмену бой сделает? М -м да, что там. Нет, он меня выносит. Нет, он сдался. Бодя Ну, Кстати, блять, вот Бодя, кстати, нормально раньше играл, не знаю, что там сейчас тупо играл сейчас. Видимо, у чувака нет настроения, он проиграл там. Идем дальше, два боя выиграли, так. Кто это? Василий какой-то попался. У него носорог. Блять, пацаны, что тут делать? Что тут делать? Либо могу выносить Алексея. Носорогом он ничего не сделает, потому что я уже ничего не успею сделать сам. Я сам уже ничего не успеваю, пацаны. Ой, блять, ладно, я так заморожу его. У меня уже не успеваю ничего делать, просто-напросто. Потому что я что-то растерялся. У него носорог первый уходит, но тут все персы такие. Им ничего не сделать просто-напросто носорогом этим. Потому что позиции нормальные такие, более-менее. У него все под выносом. Алексей, Максим, пускай он балку тратит. Он... Пускай балки тратит, это мне, мне как бы плюс даже выгоднее. Одна балка у него остается. Алексей, я сейчас выношу, короче, ребята. Все, Алексей, я сейчас пойду выносить. У меня минки просто, в принципе, их... А, балка 0, все. Он прикрыл, значит, вот теперь хуй вынесешь. Ну, там на самом деле это можно вынести, но... Вот нубы, нубы, ребята, нубы, они пойдут выносить. Они будут тратить весь арсенал. И не выносят. И в конце у них арсенал не останется, и они проиграют. Вот он правильно делает, то есть меня под вынос ставят. Но все равно, чувак, ты лоханулся, из, из меня ты балки все, короче. Ой, я из балки выманился И теперь тебе будет очень трудно выиграть без них, без балок. Потому балки они тоже решают, как бы. Я тут трачу барьеры, ребята, одни. Наверное, я сейчас буду этого перца на урон играть, убивать, ребята. Вот, Василия нужно на урон убить. Причем побыстрее, потому что, ну... Бывают такие места, то что он не может там носорогом прорыть очень хорошо и вынесет меня спокойно. Ему. Руслана можно утопить тоже, ребята, но утопить я не хочу его, потому что там, там не факт, что его, ты его утопишь. У него там броня полная, блять, уворот. Во-вторых, очень затратная, наложка ложка плюс мина. Лучше, когда будет э, шанс получше, тогда я вынесу его. А тут сейчас не вариант, ребята. С вакуумки потом выносить тоже не вариант, потому что он там встал в И на Сараб плюс еще он. А, он тратит все мины. Ми вот это вот он плохо сделал. Он не вынес мне. Он не вынес мне. Ну, даже если вынесет, то мне кажется, что дол не должен вынести. Хотя нет, вынесет, пацаны. Вынесет. Вынесет. Ладно. Н ничего страшного. На этой карте я выиграю, ребята, я отвечаю. Одна из моих любимых карт это... Тут долго крысить можно Долго и упорно крысить можно В конце, в конце концов он подсоет, ребята Хоть у него еще фугас, фугаска есть Надо с него выманить оставшиеся мины И фугаски, ребята Если он попытается вынести с смогущий мин И не вынести, то он все труп считает. У него остался шанс Его шанс утопить с меня с фугаски как бы, И все а, Ладно, трачу барьер И я ухожу сейчас в карту, ребята Даже лучше бы я не уходил в карту Лучше бы я сейчас барьер, барьер не тратил этот, и... Да, не знаю, пацаны, не знаю, сейчас очень трудно. Надо сейчас мыслить просто еще. Он переход решил потратить. Кстати, ему аптечку выпала. Да, вот чем опасно носороги, то что он хочет что-то придумать. Что он хочет придумать? Блин, надо было прикрыть перс этого, но ну, я не знаю. Он сейчас тратится, вертолетом он потратит, наверное. Опять он выносит меня. Да, моя, моя ошибка, ребята. Я вижу выносы насквозь, сквозь, но я, почему-то, забываю о них. Я знал, что меня может вынести как-то там... Но мне кажется, все равно мне там повезет. Мне там повезет. Ну, если, конечно, не кроворуки, чувак... Ты меня вынесешь. тут легко вынести. Все, он меня выносит. Нет, он лох. А у меня ходит как раз таки... А с вакуумки я вынесу его. Так, заземки нету. Фух, повезло вообще, пацаны. Давайте-ка сейчас снова заморожу этого перса. Я сейчас переходом. дам. Пускай, пофигу мне на переход. Ой, блять, у меня экран двигается. ранец беру, в принципе. Потому что у меня может такие лаги быть иногда, что я могу даже не успеть ничего сделать. Ладно, я сейчас с помощью этого заморожу его и все. И замедляю. спросить стоп. Что это было? Что только что было, пацаны? Пожалуйста, помогите мне осмыслить это все. Я его не заморозил. Почему? Причина. Есть причина этому? Я попал нормально в него. Я это видел. То что я прям в него попал. Почему не заморозил его? Почему я, него... я его не заморозил, пацаны? Я не знаю почему. Ладно. Он сейчас тоже ходит через ход, Да. Мне просто жалко тратить сейчас морозку, потому что нам может не пригодится еще, ребята. Мне кажется, на этой карте я очень буду сильно тормозить. И не хочу на хп играть, ребята. На этой карте не, х... не хочу на хп играть, потому что тут трудно. У него команда очень хорошая, чтобы на хп играть. Вот только у него носорог, вот этот вот, то у него он самый-самый легкий на хп убиваемый. Я кидать кидаю 10 сек, мне кажется, он не успеет еще сделать. Но Егор ему, он не вынесет по любому... По-любому должен вынести его. Я бы вынес тут, пацаны. Я бы там даже на ранце полетел, судишки вынес. Он сейчас ход всред. Отлично. А Егор у меня ходит когда? А Егор сейчас не ходит. Балку потратить? Балка. Ладно, балка не пригодится, ребята. Мне балка тут не нужна. Балка не нужна мне тут. Одну я всру балку. И на урон побью его. Ну, 3 хп оставил. Ладно. Придется его как-то добить. Без хода. Я не знаю, чем, ребята, пока что. Барьеры. Что еще можно? А, он переход второй. Второй переход, чувак. Вот это зря. Ну да, кстати. Он пытается вынести меня снова. Тратит еще одну мину, Тратит мину еще одну. И давай еще одну, последнюю, последнюю. Последнюю ты обречен, чувак. Ты просто обречен. Он даже против одного. Против одного робота против моего, он не затащит никак. Я, мне кажется, не затащит, ребята. Ну. Ну чем он будет пить меня? Тут карта на вынос, и очень мины вас не будут. Именно не то, что на выносе, а когда карта утонет, то она... Для меня просто такая карта идеальная. У меня хоть и два перса осталось, но я затащу хоть даже одним персом, ребята. Если только он там не будет крышить как-то жестко, прям... Антиутопки, комы там и так далее. Если, если только так, там, Марс Зомби. А как еще по-другому? Я, конечно, сейчас могу вынести Алексея. Но что-то как-то я сомневаюсь в этом выносе, ребята, поэтому... Сейчас я просто... А он меня вынесет или Нет. Это да пофиг пускай выносит. Мне это как бы не страшно. Я не знаю, что мне сейчас страшно, что мне не страстно, почему-то я в себе сейчас сильно уверен. Я в себе просто уверен сейчас, что я защу это двое, ребята. Тем более у него сейчас переху. Я сейчас буду играть на смены, ребята. Все. У него нету балок. Балок. У него нету. Нет, у него у нас поле есть еще. Вот поле это самое обидное. Я сейчас поставлю на него атомку, если он там остается. Я на него оставлю атомку, короче. И что я делаю? И Максима я сейчас обездвижу. Кину ему... Ага. Блок. Блок в атомку ставит. Он тоже ставит атомку. Свою же атомку ставит. Ну вот тут я не знаю, что делать, ребята. Переход дать. Но свою атомку по-любому поставлю я. Балка мне тут не нужна. На этой карте. Поэтому. Трачу балку. Не знаю, как он объяснит, ребята, на, не, на, не, не на всех картах нужны балки, не на всех. Мне вот лично, я, по моей тактике, тут балки вообще не пригодятся, потому что я на урон с ним не играю, я на выносы буду с ним играть. Я в конце подожду, пока карта утонет, и буду на выносы играть. У него слишком команда сильная, и карта такая, блядь, еще. Ну, очень сложно все сказать, ребята, потому что тут видно просто. Нужно видеть, видеть игру просто насквозь еще. Чувствовать надо игру, короче. Как-то так, короче. Я вот чувствую игру. Он сейчас еще замешательствует за ребятами, потому что он, он не знает, куда атомку поставил. Либо я сюда на Максима поставил атомку, либо на Руслана. Я ставил на Руслана, а потом он тратит перчатку. И, и остается вот там, ребята. А, Гравимина плюс шокер. Ну нет, я не буду так. А, ну ладно. Сейчас, кстати, да. Балка мне сейчас понадобится. Ну ладно, постараюсь я без балки вынести его. Постараюсь вообще без траты хода вынести. Только нужно попасть четко, ребята. Нужно барьерами очень-очень четко попасть. Нужно ему прям цеплять его. Да, вот так вот именно. Именно вот так, вот, ребята. И ухожу в карту. Все, потому что я подцепил из земли, прям из земли прям его достал оттуда. Ну, все отлично. Сейчас этого Алексея я, конечно, могу с вакуумки вынести, но у меня балок нету. Могу попытаться по тактике Малика. Что-то, мне кажется, что я не вынесу, ребята. Ну, то вот, что я не умею пользоваться этой тактикой. Ну, балки нужны, блядь. Я что-то вообще, блядь. Какую-то хуйню несу. Балки нужны, блядь, всегда, блядь. Ч я несу, блядь? Ну, почему-то я потратил балку. Подумал, то с мне не нужны балки будут на этой карте. Не знаю почему. Ладно, все-таки я и рискую. Мне пофиг, вынесу, не вынесу Главное, что я рискую Потому что чем потом он меня вынесет Я все равно отсюда уйду, чувак, я рискну Я рискну, чувачок рискну. Раз, два, три, четыре, пять И на пол силы Я вынесу, короче, его Я правильно стрельнул Я чувствую это, просто чувствую Я правильно все сделал, ребята Рассчитался не знаю как-то бывает то что у меня очень много раз подряд не выносится а потом как-то через пять раз я не вынесу а потом один раз вынесу вот сейчас мне просто повезло что я вынесу потому что я не знаю как там надо отпускать когда а, ну я как-то хорошо сейчас играю сейчас ребята потому что наверное мне настроение появилось не знаю почему у меня бывает такое то что у меня как расплющит. Ой, блядь, расплющит, чайницу, блядь, расплющит. Накроет то, что у меня, блядь. Я чувствую грублять. Любой бой могу выиграть просто. Я просто чувствую, я это знаю просто, как будто уже заранее. Я тоже кидаю блок, потому что я не буду рушить его блок, смысла нету, ребята. А, смысла нету, потому что он меня этим блоком ничего не сделает просто-напросто. Зачем он блок кинул, зачем? Он со мной на урон не сможет играть. Если блок стоит, то надо на урон играть, ребята. На урон тогда, когда блок стоит. А вот я, смотрите, я кинул блок, я спокойно могу сейчас его на урон убить. Но я не знаю, стоит ли это делать или не стоит. Я кинул блок, просто пускай будет пока что. А он кинул блок, я не знаю зачем, просто ему, наверное, выбора не было особо. А, и что? И, этот пункеролом кидает. Заземлитель стоит, ребята. Ага, он рушит блок, значит он будет со мной играть на, этот, на вынос. Не знаю, что он хочет сделать, ребята, честно, не знаю. Трудно узнать это. Ой-ой-ой-ой. А, тратит ранец последний. До, пи до пизды вообще. Потрачу ранец. Хоть это и решающий был ранец, наверное, скорее всего, но до пизды. А, зазем, зазем. Мне он не пригодится, наверное. было труднее отсюда выйти как-то так он сейчас сожрет ребята наверное я не знаю сожрет, нет но в конце он точно заюзит. большинство паперов в конце юзает именно. даже сотку дали блять сотку мудаку дали блять А теперь надо на вынос с ним играть все-таки последний это очень плохо ребята все последний блок я экономлю до конца потому что я сейчас буду на вынос с ним играть. Так бы я мог на хп с наград, но видите, сотки дают, значит все. Значит, ему будет еще одна, сотка, еще одна, еще одна, еще одна, еще одна, все. Пошло, поехало. У меня последняя смена... Нет, нет, у меня две смены. А... Он на паука сажает меня, а я его тоже на паука сажаю, чтобы он особо не выебывался. А... Забуриться в карту. А, смысла этого есть какой-то. Я и так забуду в карту. А он взял антифриз. Я пока не знаю, что делать, ребят. Вообще, я сейчас не знаю, что делать, честно, вот не знаю. Я подпущу ход просто. Не знаю я что делать, вообще без понятия. Если я выйду, то я останусь под лунцем где-нибудь там. А тут на месте все нормально, пока что он. Он на урон играет и. Смысла вообще не вижу от такого. Никак у меня не убьет на урон. Ну конечно там, он может конечно, ребят, но я же не дам ему убить на урон меня. Если бы какой-то, ну был там какой-нибудь играл, то он бы наверное поддался на урон. А я тут не буду поддаваться, сейчас в карту уйду и все, блять. Хоть у меня и Кваланг его легко убить на урон. Сейчас что делать? Короче, я делаю вот так вот. Пусть он подумает то, что я решил с кома выкатить его. Хочу, чтобы он оттуда ушел, блять. Что он там встал, блять? Хм. Это смешное просто, чувак. Я сейчас фриз возьму и все, блять. 400 хп как не было, блять. Как бы его так оставить, блядь. Давай, давай, давай. Вся и удары тратит. Заебись. У меня еще есть перевязка, если чё. Ну, перевязка брать не буду, ребята, не хочу. Последние мои перевязки остались. Что-то вообще как-то. Смотрите, у меня, блядь, пустое место в арсенале, блядь. Такое ряд, кого видишь, блядь. А, ну, в принципе, у меня как раз-таки есть от этого польза. То, что я его бью током. Хоть он меня бьет током, я его бью, -бью током тоже. Пускай... Может быть в будущем как-то на урон с ним еще поиграть можно будет. Возможно будет урон поиграть с ним. А он сам не понимает, что он делает. Просто он просто ходы пропускает. Ладно, ждем. Ждем, пока он оттуда уйдет, ребята. Потому что у меня вроде бы мины-то есть. Мины у меня есть, и фугаски есть все. Тут его легко утопить. А у него-то минок нету, поэтому он только может на шару утопить. У него ледяная мина есть еще. Вот ледяная точно у него есть, я помню. Ко мне пошел. Ну что с этого дальше? Ладно... Я решил. Играем на урон. У него сейчас ли ударов нету, ребята. Вот чем он блок разрушит, овцой. Овцой максимум. Сейчас он бьет блок, я его сейчас согнета жарю. А там я пройду, там спокойно проходится. Я не знаю, просто там как там пройду я или нет. Он сейчас будет. Я знаю, что он будет делать, ребята. Я думаю, то, что он сейчас будет портом идти в карту. Ну, посмотрим. А персом крысит. У меня перехода, два перехода еще есть. Не успел. Лох. Лох по жизни. Ладно, я переход дам. кину И с добью. Все, он заебал меня. Надо быстрее, кстати, покончать уже, блядь. Покончать, кончить. Кончать, кончать. то блять да все он уже проиграл ребята он уже проиграл я отвечаю у меня переход еще есть если что у меня переход есть братанчик ну как ты собрался ну да я понимаю он будет юзать он будет жрать это конечно неоспоримо но все равно чувак не поможет у меня сейчас я тебя сейчас короче беру ублять нахуй жестко беру коктейль, ваш коктейльчик тут зарешает. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Все. Заебись. Затащил. Давай, юзай, конечно, там, я понимаю, что будет с юзать. Ну, если может это второй нормальный чувак попался. Вот боди нормальный был, не юзал. И этот сейчас. Он же тоже не будет юзать. Ебать, вообще что-то сегодня. Вчера ночью так юзали все против меня. кому эти утопки, блять. А сегодня вообще какой-то день, там какой-то везучий. Никто не юзает против меня. Ни я не юзаю, ни они не юзают. Вообще, блядь, день такой, блядь. Я еще набил... Тр... Нет, он... Вот он, блядь, лох. Я думал, ты нормальный человек. Думал, ты адекватный. А куда сам ты идешь? Он меня выносит, пацаны, и будет мне очень плохо сейчас. Будет очень плохо. Потому что у него появились... Появляются шансы... Нет, не появляются. Или появляются. Нет, как... Не было шансов, так и осталось. Ну... Но... У меня как бы еще переход есть, как бы, у меня ложка есть, у меня все мины есть, все ложки, блядь, у меня все, я хуею, пацаны, как мне сейчас, что мне, как мол, мы... ладно, и переход, похуй, переход на передний, пере... ага, зачем я это делаю, пацаны, у меня нет трансов, я забыл про это. Я ничего не смогу сделать. У меня нет ни экстренала, ни ранцев. Вот, я, вот это я лоханулся, пацаны. Надо было переход не давать вообще. Но все равно, я, я думаю, что я выиграю, ребята. Я забыл то, что я все вс сразу. И какой-то лох. Ну ладно, похуй уже. 70 хп, я думаю, тут затащу. А если нет, то, блядь, не бывать этому боя, ребята. Не бывать. А, ну... Да у меня авиудар еще есть. Ну, в смысле, напал. Он даже не значит что делать, он вмешательстве. Замешательстве, блядь. Замешательство. Коктейль. Коктейль даст. коктейль. А я тебе сейчас дать напалмом, напалмом. Это косой вообще. Рап. Рап. Могу сейчас n взять, охранники там. Зачем мне это? Смотрите, у меня все мины. Кувал даже одна есть. Что у меня еще есть? Две фугаски, н охранники, ледяная мина. Метеориты, ну, это все понятно. И верт еще из в конце. Надеюсь, я тебя вынесу, чувак. Если даже не вынесу, то Ладно, все. У меня еще есть 20 минут, ребята. 20 минут еще до часа. Потому что этот бой будет часовой, как уже говорил. Василий Аркус 1400. Резинга. Я не знаю, почему они так играют. Или, либо я по-другому сейчас играю, либо они как-то не так играют. И, и обычно сейчас, ребята... Вот у меня бывают две фазы, когда я плохо играю, когда я хорошо играю. Когда я плохо играю, я все равно не проигрываю, ребята. Сейчас я вообще хорошо играю, просто идеально. сколько я набил там? Вот, я сегодня вообще с нуля играю, ребята. 282 рейтингов. Кланы. Короче, мы набили. 50 тысяч рейтинга, кстати, козна 4 рубина, но, думаю, все поняли уже. Кто вступил в клан? Вася Игнатин, ладно, Вася, дадим шанс, дадим Вася шанс проявить себя, пускай постарается, Потому что я завтра буду чистить, ребята. Чи буду всех удалять, короче, кто не будет набивать рейтинг, смотрите, вот чувак, ну, он только вступил, я думаю, дам, дам шанс ему, потому что... Он обещал в топ пойти. Если он пойдет в топ, то я не удалю Если нет, то вот как будет там внизу, в самой жопе там, то удалю. Вот, Влад, Егор, репушка пуска... Блядь, что-то он вообще не бьет рейтинг, нихуя. Ну, тут много, много кто не бьет, ребята, вот. Планка вот такая. Вот это... 25 место я еще... Э... Могу удалить остальных, короче. Потому что, ну, они очень мало бьют. Почему они? Они вступили уже давно, блядь. Куда они так мало бьют? Смотрите. Даже вот этот чувак... У него, смотрите, блядь, 2000 рейтинга, я не знаю, как он сюда попал, ребята, а как он тут оказался в клане моем, но он набил 1000 рейтинга, блядь, я не знаю, кто он такой вообще, как он тут оказался, но я дам, чуваку, шанс, ладно, да, раз он набивает рейтинг, почему бы ему не дать шанс вообще, теперь у нас еще один боечек впереди, потому что у меня еще время есть, часовой видосик будет, в среду он выйдет, скорее всего, да, в среду, потому а, что, Потому что, потому что в среду, а сейчас я планирую другие видео снимать, ребята. А, Блять, попался задрот сильный, Руслан какой-то. Я не знаю, карта полностью на выносы, карта на выносы полностью, ребята. На хп тут нет смысла вообще играть на этой карте. Я, конечно, бывает и на хп на этой карте играю, когда как, просто, но команда у него очень сильная команда. На хп тут максимум можно убить робота, ребята, но я не буду этого делать, смысл мне, смысл мне сейчас на хп играть с ним. Карты и так быстро уйдет, уйдет под воду, а тут ну, и так паленка вообще, поэтому сейчас на выносу сразу будем играть. Считаем арсенал, наложка Минка, наложка охранник Минка, и он себя еще уносит. Наложка тут полезная, чувак, на самом деле. Артем входит, Артем ходит. Блядь, смотрите. Максим под выносом стоит. А, ну вот все под выносом, ребята. Ладно, сейчас, блядь, ранцы тратить как-то в павлу. Два ранца. Если я хочу этот вынос, мне придется вина, два ранца потратить. Я не знаю, как тут. Сейчас очень трудное положение у меня такое. Трудный бой будет у нас. Возможно, я даже проиграю ребята. Возможно. Потому что у него команда сильная. <космех> Балки выманиваю сниму. Балки, перчатки, поля всякие выманиваю. У него одна балка уже потратил за него. Ладно, я пойду в карту, забудусь. Я не знаю, что тут делать, ребята, сейчас. Я мог, мог, мог бы, бы вынести Диму, мог бы вынести Диму. Ну, 2 раунда тратить. Я мог бы еще не успеть вынести. И сам под минусом остаться. 2 раунда, две мины, барьеры. Короче, очень затратный вынос был бы. Сейчас я через ход. Если бы у меня, если бы, если бы у меня был, был, был перц ближе там, стрел, ближе к этому... К этой хуйне, короче, к всей. То я бы потратил один раунда с 2 мины. И у меня было бы больше времени, а так... Он тратит поле. Все отлично. А... Угу. Кто ходит? А... Граймин не, не... не даст... Ладно, будем... пока что я, ребята, буду с ним играть на затормовку Не знаю, почему я так решил играть. Но мне вот окажется, что, что надо пока что играть на заторможку, а не на выносы. Не хочу я с ним пока. Да, смотрите, вот я стал хуёвать, то, что у него сейчас Граймина открыта. Граймина плюс бита. Все понятно, блядь, пацаны. Я думаю, он не тупой, он знает, как выносить с ней с помощью нее. Нет, он что-то вообще другое делает. Что-то он вообще... Чувак, у тебя Граймина открыта. У меня она только сейчас открывается. Ну вот так тоже можно, чувак, так тоже можно. Просто Мина миногр... Мина напитый. Да, ты лох какой-то, блять. Ты не дам. А у меня перст не на пауке, случайно. Блять, ладно, все, надо про на вынос играть с ним уже. Тогда ладно. М -м -м, ладно, паука еще одного кидаю. Посрать вообще. Руслан, сейчас, короче, будем выносить. Пацаны, выносить как мы будем. Балка вторая, все, ему крыть нечем, пацаны. просто пацаны, крыть нечем ему. Средства для прикрытия это балка и поля, и все, а больше крыть особо нечем. Ну, охранники и барьеры это вообще другое совсем. Что ты делаешь? УЗИ? Умно. Умно, пацан, умно, я бы так не додумался. Хотя не знаю, зависит просто так, сейчас будем тратить балку. Как я ее буду тратить, я без понятия? Где-то примерно. Я сейчас наугад просто, ребят, ставлю ее. Я просто не могу в прицелиться, там подойти, У нас там дроид стоит. Пока я дроид уберу, этот пройдет пол времени моего драгоценного. И я тогда всю уход точно уже. А тут шанс. Сейчас... Я думаю, то, что вынесу. Почему я не ставил балку вообще полностью? Прямую балку такую. Потому что там он, он просто вобьется в балку, ребята. Я уверен, то, что я сейчас вынесу его. Я уверен, что я вынесу его. Сука, блять, неправильно, неправильно, ребята. Сейчас бой будет очень трудно, ребята. Он на полке, все. Он переход тратил или нет? Все, мне короче балки нету теперь, бакомки переход закрыто, все. Обидно, ребята. А переход дал, что ли? Второй, второй переход. Блять, он может сейчас вообще как угодно, как, как угодно со мной играть, сейчас, И на урон, и на ХП, и на вы. Молимся, пацаны, молимся просто моли, Молимся а, Молиться не о чем Выносит по-любому И у меня остается перс, который топится Меня нагибают как нуба сейчас Скажу вам честно У него кто ходит? Я не знаю, пацаны Но я думаю, что сейчас вариант Один, как играть с ним Фугаску тратить тоже не хочу, блять Ну что мне тут сейчас делать ему? Руслан ходит М -м -м, Заморозить ну, я не знаю, что тут делать. Теме мороже, брать. Не, не, не буду больше морозить этой хуйней. Все, у него сейчас все открыто. Это, короче, есть почти что. Мина у него есть. По-моему, да, есть. У него мина, да. Мины и у него есть. Я думаю, то, что тут его шансы очень огромные на победу. Хотя на этой карте, на этой карте я тащил, ребята. Я тащил на этой карте. При. При. Э, минус 3. И с первым ходом мне давали минус 3, и я тащил в один перс и выигрывал при этом поэтому тут шансы есть на этой карте и у меня еще вакуум как я кидаю блок нужно ждать пока карту или воду. ждем ребята ждем и все и через ход еще еще один ход надо достать и потом я смогу его утопить с, с чего я кидаю тут за зем. Или пока рано. Ладно, пока прождем. Блин. Я так сильно продупил. Вообще, я не вижу, блядь, иногда выносы. Иногда ви выносы видно просто, а иногда не видно просто, ребята. Встану я. Куда встану? Я хочу, чтобы он на паука не посадил меня. И не заморозил. Потому что через ход я хочу вынести Вад Вадима. Блядь, опять встал хуёво, блядь. Да что за хуйня? Это роботы все. Четыре робота, блядь, ребята. Четыре робота, блядь, против одного робота. Ну, по-любому, тут надо рушить блоги, потому что у меня и так ХП немного остается. Пизда мне, пацаны. Что, заюзать? Как, как вы думаете, заюзать или нет, или не стоит? Или я и так всру? Ну, да, паразита, это понятно все. Ладно, сейчас кидаем арбуз нахуй, У Меня заебал тут пидор. А кто сейчас... Блядь, арбуз, арбуз, арбуз, арбуз, арбуз. Чтобы я там не оставался, я знаю там прикол тут, ребята. Под вакуумом, короче, остаюсь. Ну, конечно, сейчас он может вынести меня. Я думаю то, что он может вынести мне, что у, у него там что угодно, он может придумать что угодно, ребята. Я чувствую, что он меня может вынести, по идее. Тут оставаться везде сейчас опасно, просто сейчас карта уйдет, я мне пизда точно будет, ребята. Но у него нет поля, у него нету балок, у него нет нету мало что у него конечно. У него зато есть на вынос, чем играть. Н ложки у него нету. Ой, блядь. ладно. Кину поле свое. Кину поле свое уже. И кину блок. Нет, блок стоит мой, да? Хорошо, хоть нет дроидов, ребята. Хорошо, есть шанс подумать хотя бы. Надо, короче, к нему ближе подойти сюда. У меня тоже есть балка, короче. Кинул, кинул поле. Я не знаю, я, наверное, может быть, даже сюда кинул поле. Кидать паука ему. Какой смысл, ребята, кидай паука а дальше что? Все, я сам под пауком остаюсь. Пиздец. Это что-то с чем-то, мне нагнуть только так. Вот он сейчас кидает свой блок, а мне-то что делать? Я могу бетеоры пустить, дальше что? Вот тут балку поставлю, под, под флагом, ребята, под флагом, чтобы он не понял. Чтобы он был вот, труднее, короче, думать. Я кидаю метеоры, похуй вообще. Там стоит балка моя, она там хоть немножко стоит, но она стоит все равно... Я блок не разрушил, все пизда мне теперь точно. Угу, угу. Ладно, сейчас по-любому надо придется... Я проебал, ребята, я точно проебал тут. Я в этом просто-напросто уверен. Что я проебал. Но я так не хочу проигрывать, ребята. Так не хочу проигрывать. Что вообще пизда. У меня еще 8 минут. А... За землектер не стоит. Тогда сейчас я в карту ухожу. Я пью антифриз. Пью антифриз. У меня антифриз есть еще, да? Бля, какие вот шансы, ребята? Шансы один на миллион. один на миллион. У меня сейчас убивает, да? Скорее всего убивает. Нет, не убивает. Тогда я сожу блядь. Хули, блядь. Мне переверки не жалко вообще, как бы, по сути, да? А, 22 хп, чего я сожрал там, блядь, мастер юза, блядь, зато я могу, я срискую, я рискую, пацаны, я рискую топить карту, я не знаю, поле, у меня нету поля, тогда сейчас ай, блядь, как трудно, все. у меня сейчас на урон, блядь, на урон, хотя бы тут барки поставлю какие-нибудь, ну, блядь, антифриз юзать, лучше антифриз заюзаю. видите чем персон хувый а, без ученого а так бы не от ученого был регент какой-то и его было бы утопить не так-то легко было бы и там были бы хоть какие-то шансы у него сейчас атакер блять все ясен хуй блять атакер я не, даже не знал кто не уходит ну блять какие тут я не знаю он хорошо играет черт на такой карте но у него команда была сильная я не знал как к ним играть просто я играл я ждал карту просто. А он меня утопил раньше, чем я его утопил. Пизда, короче, ребята, пизда. Если бы не этот перс, у меня был бы ученый, я бы, может быть, и шансы были у меня. Ну... Но... Короче, надо, надо было пройти ученого, короче. Да. Ладно, часовой бой такой, блядь. На моих ошибках надо учиться, короче. Что я сделал? Что я не сделал. Я невнимательный. Это, во-первых, то, что я не увидел вынос в акумунке. Э -э второе. Я забыл, как этот бой даже был. Шел там, что там было вообще в этом бою. А -а ну, вторая моя ошибка, то, что у меня такой перс был хуёвый. Это точ точно ошибка моя. Он хоть и атакер, блядь, у меня... То все пизда, короче. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой бой. Часовой мне самому понравилось этот бой писать в принципе бои были интересные, но как-то я знаете вот часовой бой она бил вот, за час за час набил 236 рейтинга, очень долгие бои ребята и это получается как надо как они вообще, как они вообще набивают столько рейтинга ребята как они вообще набивают вот, 1600 набил чувак сейчас время это два часа ночи два часа ночи время два часа ночи ребята а я сел в час да допустим Допустим, я все, все в час, да? И как они набили за 2 часа вот 1600 рейтинга? Как они набивают, я вообще не понимаю, просто. Вот, вот у меня все бои очень долгие, вы сами видели, какие бои все до конца шли. А им, видимо, как будто кто-то специально сдается, помогает им, короче, и они очень быстро бьют рейтинги, я не понимаю, как... Ну, конечно, бывают такие случаи, то, что там я набью там... Эм... А ладно, все, забейте, забейте. Я не знаю, может кто-то знает, напишите мне в комментариях, кто, кто знает. Или личку ответьте мне. Потому что без понятия сейчас как рейтинг набивает. Ну конечно, надо задротить, ребята. Надо, надо задротить. Надо, надо, надо к этому подходить с умом. К этому топу. Ну, вот сейчас я на 15 Нет, 25 место, короче, в, в топе на 300. Мог бы оказаться где-то в десятке. Если бы выиграл этот бой, я мог бы быть в десятке. Ну, я не выиграл этот бой, поэтому я сейчас в супе. Вот так вот.